Всем привет дорогие друзья, с вами CryptoShark В этом видео мы будем рассмотреть такой проект как SmartKey Это у нас мост Это у нас, скажем так, связующая часть Которая будет связывать токены, смарт-контракты, DEFI С реальным миром То есть можно будет потом приобрести, я не знаю, аренду офиса Купить дом в будущем Взять машину, каршеринг либо купить себе там билеты на самолет. В общем, это у нас просто связующее получается с внешним миром. Что еще? Самое интересное, что меня зацепило в этом проекте, это то, что у них сейчас идет, скажем так, интеграция тесты с такими именитыми брендами как Mercedes и Kia. Можно будет потом посмотреть видео как будут осуществляться платежи, то есть по смарт-контрактам, через смарт-кей API, то есть как можно будет потом взять машину в аренду, хотя бы как минимально, и как это все будет работать. Можно будет, как вы видите, тут максимально все понятно написано, через Booking, Uber, Bolt, Airbnb, можно будет связать ваши токены, Ваши проекты, ваши смарт-контракты То есть не придется там, допустим Вашу криптовалюту выводить в фиат Тратить проценты какие-то Потом выводить на карту Либо снимать наличные Это будет лишний головняк И получается Потерянное время И опять же это будут лишние комиссии Лишние проценты А так можно будет напрямую через смарт-кей Заказывать себе там билеты Путевки Тачку взять себе покататься и тому подобное также нам предлагают сравнить против chain link что лучше что хуже в общем ну на этом моменте мы не будем сравнивать не будем говорить кто лучше кто хуже проект новый пусть себя еще хорошо покажет пусть я хорошо зарекомендует также есть адрес компании где она находится есть полностью вся информация можно зайти ознакомиться есть социальные сети можно следить за развитием проекта даже есть русский чат в общем для чего это как бы нужна вообще вся эта схема у нас тут говорится на сайте но ну, тем не менее я же говорю чтобы не выводить ну, как по мне это просто вообще для того чтобы не выводить бабки в фиат постоянно когда у вас денег в криптовалюте они у вас будут э, криптовалютам скажем так обороте с внешним миром то есть вы не будете тратить бабки на комиссии э, максимально просто кнопку на телефоне нажал все у тебя все сработало все получилось э, купил все что ты захотел не просто пользуйся данным проектом как по мне, это самая главная цель данного проекта и все. Поэтому как бы, мы не будем внедряться в такие там сложности, как он построен, как он работает. Для меня, как я вижу, данный проект. Проект сейчас себя хорошо рекламирует. Хорошие у них получаются контракты. Много очень информации о данном проекте. Много презентаций у них. То есть проект активно развивается. Лично для меня я вижу только так можно будет купить данные монетки и ждать, когда проект будет взлетать, либо самому ими пользоваться в будущем, или же просто когда будет цена хорошая, можно будет их продать. На данном этапе у нас получается за один эфир мы получаем 20 токенов SK Smartkey, то есть на 10 эфира 200 тысяч, ну и так далее, то есть с каждым мы увеличением суммы которую хотите купить у вас увеличится количество токенов то есть у вас на 100 эфира выйдет получается 2 миллиона токенов ладно идем далее о чем я говорил партнеры тесты которые у них там презентации проходят то что они связали с mercedes и с Kia, это вообще это огромный шаг вперед я думаю, после таких новостей, когда у них интеграции пройдут успешно, полностью все работать будет на ура. Данный проект заметят хорошие инвесторы, у которых много денег, которые начнут вваливать свои бабки сюда в проект. Соответственно, цена пойдет вверх, проект будет развиваться. И, соответственно, мы на этом заработаем. Видение моего проекта это просто купить сейчас хотя бы на парочку эфиров токенов и ждать следить за новостями за обновлениями данного проекта. Также команда, команда довольно таки известная, они подписали два контракта с партнерами, как я говорил ранее презентации, заключение первого соглашения в партнерстве, то есть команда серьезная. Люди сами по себе, это не просто как криптоэнтузиасты, э, они уже, скажем так, с хорошим стартовым капиталом, просто пытаются двигать свою идею, развивать ее и находят в себе хороших партнеров. Ну и, конечно, соответственно, продают свои токены для более успешного и быстрого развития данного проекта. То, что меня заманило, опять же говорю, презентации, э, партнерские соглашения, с довольно таки крутыми и именитыми брендами в общем ребята я считаю что проект взлетит проект зайдет напишите в комментариях что вы думаете по поводу данного проекта я лично данный проект поддерживаю и куплю для себя токенов токены можно легко купить там я не знаю на кошельке на ком-нибудь держать например типа как metamask ну и следить за развитием, за обновлениями. На этом у меня все. Напишите в комментариях, что вы думаете по данному проекту. Поддержите видео лайком, подпиской на канал. Всем удачи, всем профита, всем пока.